Разработчики Call of Duty Mobile заботятся о нас и о своем кошельке. В игре на данный момент есть просто какое-то нереальное множество персонажей. Есть стандартные обличия, есть бесплатные скины за ивенты. На этих моделях разработчики халтурят больше всего. То есть они просто перекрашивают уже готовую модельку и вуаля. Также есть и боярские одеяния, в которую нужно заливать. Бабки, бабки, сука, бабки. Есть скины, светлые, темные, слишком яркие и не очень. И как в таком многообразии подобрать облик, который не просто бы с челево смотрелся, а еще чтоб помогал в бою. Здорово, мужские мужчины! Существуют легенды про аномальные зоны. Эти зоны еще зовут зонами хитбокса. Каждого персонажа есть своя индивидуальная зона регистрации урона. У кого-то она обычная, а у кого-то она аномально большая. Играть с такими скинами не рекомендуется. Зато рекомендуется залететь на отличный киноканал. Короче. Много инфы, сборок, прямых включений и не только. Сейчас «Каратель» зарядил конкурс на 5000 рублей и 5 БПХ. А учитывая то, что «Каратель» недавно стартанул и пока не собрал у себя армию таких же «Карателей», шансы забрать презенты просто потрясающие. Короче, мужики, ссылку на киноху с конкурсом найдете в описании. Давайте сначала расставим все точки над «и». В сетевой игре о нашем выбранном скине напоминает только озвучка до да руки. С одной стороны, нецелесообразно ставить какие-то мега-яркие и внешне крупногабаритные скины ради того, чтобы просто козырнуть в рангете. С другой стороны, смысл нашего времяпрепровождения в игре в получении удовольствия. Так что на самом деле играйте с чем нравится и вообще не заморачивайтесь. Но! Я знаю, есть турбо-мужики, которые хотят выдавить максимум из возможного. Это, ну, на яд пример. И мне захотелось провести некую схватку скинов. Обличия я подобрал более-менее распространенные, чтобы каждый игрок смог воспользоваться данной информацией. Да и вообще, забегая немного вперед, хочу сказать, что полученная полезная инфа будет актуальна и для других скинов, не участвовавших в сравнении. Итак, вот какие скины я взял. Гоу Скрытность, который не так давно раздавался. Дефолтный спецназ номер один. Ангел Смерти Элис, которую на изи можно было выхватить. Городской Сталкер. Взял опять же спецназовца номер один, но в максимально темном исполнении. И Номад. Возможно, у кого-то не будет определенных скинов. Не переживайте раньше времени. По ходу просмотра материала поймете, какой месседж я хочу донести. Итак, первое испытание для наших конкурсантов будет довольно простым и даже банальным. На трех разных картах, на разных расстояниях, мы будем смотреть их общую читаемость. Давай только с тобой сразу договоримся. По ходу просмотра сравнений тебе нужно будет угадать и черкануть в комментариях на каких картах это все делалось. Итак, первая локация. Сначала давайте просто бегло кинем свой взгляд на скины. Какой из них самый выраженный и легко различимый? Мне показалось, что скин на спецназовца номер один в темном исполнении получился самым отчетливым и ярко выраженным. Это можно понять потому, как хорошо просматривается его контур в сравнении с другими образцами. Я еще на немножко оставлю вам это сравнение, чтобы вы успели сделать для себя определенные выводы, а свои мысли я изложу чуть позже. Переключаемся на... Локацию, на которой освещение уже гораздо больше и дистанция ближе. Здесь смоделирована ситуация, часто вылета противника в этом месте. Кстати, если кто узнал эту местность, дайте знать в комментариях. Итак, еще немножечко взглянем и перейдем к следующему месту. Третья локация тоже смоделирована по принципу частого появления противника. Также давайте удержим на ней свой взгляд и начнем потихонечку разбирать представленные скины. Итак, на первой локации, как я и говорил, мне очень сильно бросился в глаза скин на первого спецназа в темном оформлении. За ним по опознаванию идет городской сталкер, ибо моделька довольно яркая и в данном месте хорошо читается. Лучше всего здесь себя показали два персонажа. Это Ghost и дефолтный скин на спецназовца. На второй локации мне показалось, что городской сталкер больше всего выделяется из всей этой массы. Хотя и темная моделька уже известного нам спецназовца тоже немножечко голос режет. На третьей локации ситуация точно такая же, как и на предыдущих, из данного. Небольшого сравнения можно сделать вывод Что супер темный скин На спецназа не подойдет Для маскировки, ибо среди Всех обликов он лучше всего Различается. В темных местах Его очень хорошо видно. Видно лучше Чем обычный серый скин На того же спецназа. Короче, мужики Лучше всего отказаться от Обличий экстремально черного цвета Ибо они довольно заметны как ни странно. Также Лучше воздержаться от ярких Клоунских скинов. Как я и говорил в сетевой игре мы будем играть от первого лица, и максимум, что нам напомнит о скине, так это озвучка до руки. Есть ли смысл из-за этого брать какой-нибудь цветастый скин, который будет нас демаскировывать? Я думаю, нет. Больше всего мне понравилось то, как смотрятся скины на Гоуста и на стандартного спецназа. Они не экстремально черные, я бы сказал, больше серые или бледно-бледно-черные. Кстати, на первой локации мне больше всего понравился скин на спецназовца. Его нижняя часть неплохо сливается с окружением. Из этого делаем вывод, что в большинстве случаев лучше всего использовать скины, выполненные, если так можно выразиться, в бледной цветовой гамме. Вообще, нам нужны пасмурные, туманные цвета, не слишком серые, но и не экстремально черные. В пример, можете взять тот же облик дефолтного спецназа. А теперь давайте сравним габариты наших испытуемых. Расположил я их в таком месте не случайно. Благодаря текстуре сзади, мы без труда выявим самый плохой и хороший скин по габаритам. Хуже всего смотрится обличие Оно какое-то широкое и занимает больше пространства, нежели другие скины. Обличие на Гоуста из спецназа плюс-минус похож по размерам, а вот женские персонажи оказались самыми тоненькими. И если меня не обманывают глаза, то Ангел Смерти Элис будет меньше городского сталкера. Смотрите, что нужно понимать во всей этой движухе. Если моделька персонажа визуально меньше, то, следовательно, и зоны пробития будут чуть меньше. Профессиональной кибердвижухе спортсмены преимущественно играют женскими персонажами, как раз таки из-за вот этой небольшой фичи, ибо в их стезе каждый небольшой плюсик в итоге может привести к большому профиту. Так, мужики, теперь, что касается нас, если загоритесь этой движухой, то небольшая инфа у вас уже имеется, но не забудьте перед выбором персонажа чекнуть его хитбоксы. У разных моделек они разные, где-то они могут идти прям по контуру, а в некоторых случаях могут и выходить за него, что, естественно, нехорошо. Я могу порекомендовать скин на классического спецназовца, ибо он неплохо маскирует, и, конечно, скин на ангела смерти Элис, либо же другой темный, то тоненький. Женский скин. А теперь, мужик, твой черед. Рекомендовать скин для игры в рейтинге. Обязательно дай нам знать, что это за обличие. К тому же не забудь шибануть кулакич под данным киноматериалом. Помни про хитбоксы. Жму руку. С тобой все это время был Огненский.